Елена, здравствуйте. Так, две секундочки. Ирина, я тоже вас приветствую. У нас сегодня, как было анонсировано в наших постах, у нас встреча с автором системы «Семейное образование». Мы дождемся сейчас Ольгу, вот, а я немного расскажу о нашем проекте, буквально пару слов. Вы, наверное, в курсе, что фокус проекта «Люди вне профессии» — это прежде всего вдохновение, это мотивация, поиск смысла, это гармоничное развитие человека в профессиональной области, а также в семейной жизни. И там каждый из нас находит различные для себя источники вдохновения, это и путешествия, ну сейчас, конечно, в меньшей степени, да, но тем не менее мы стараемся ездить, путешествовать, это чтение книг, просмотры фильмов, это какие-то новые занятия, увлечения, поиск новых хобби. Но классным источником еще являются и люди, наше окружение, и когда мы находим тех, кто может поделиться своим опытом, знаниями о таком балансе в своей жизни, то это очень ценно. И поэтому именно таких людей мы стараемся приглашать и пригласили сегодня в наш прямой эфир. Дождемся Ольгу и начнем общение на тему семейного образования. Кстати, Ольга еще и она тренер по тайм-менеджменту, поэтому Мария, привет! Вот, и мама двоих детей, что... Не менее приятно. Вот хотела также еще вам сказать, что наша беседа продлится в течение получаса. и это в такой свободный формат. поэтому если у вас будут возникать вопросы, вы свободно абсолютно врывайтесь в нашу беседу и задавайте свои вопросы. Так. Вот я вижу, Ольга к нам присоединилась. Приветствую. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Я немного рассказала сейчас о нашем проекте, о теме, которую мы сегодня озвучим. Собственно, мы заявляли тему семейное образование, да, то есть, насколько я понимаю, это образование на дому. Также я сказала нашим гостям, что вы у нас тренер по тайм-менеджменту, вот практически пришли к нам вовремя, вот, и, в общем, вы такой последователь, да, тайм-менеджмента, что будет тоже интересно узнать, как вы это применяете. Вот, ну, вопросы у нас, когда будут появляться, я вам с удовольствием буду задавать, а хотела наш эфир начать с того, мне всегда это очень интересно знать, как вы пришли вообще к теме семейного образования, то есть были ли какие-то Такие триггеры, какие-то моменты, да, которые послужили вашему более глубокому изучению данной темы. Вот, и то есть вы сейчас построили абсолютно там, всю свою семейную жизнь, да, вот на базе ну, вот, как бы этой методики, да. Да, -да. Ну, Я еще раз представлюсь: да, меня зовут Оля, я тренер по дай-менеджменту, автор системы Успевай легко, семейное образование легко. Моя старшая дочка в четвертом, в четвертом классе на семейной форме образования. У меня две дочки, да, и они без детских садов живут. Это было осознанное решение. Началось оно, пожалуй, давным-давно еще в моей школе, когда я усвоила, что, в принципе, основной девиз школы такой системы «Не выделяйся, будь как все» и «Не проявляй свою индивидуальность». И с тех пор, пожалуй, что у меня немножко засело это в голове, и я пришла впоследствии к семейному образованию через много-много лет. Вообще я во многом отличалась, да, то есть у меня были такие некие поступки, отличающиеся от других людей, меня называли странной. Я помню, как я переходила на фриланс в 2010 году, поставив цель четко работать из дома, что больше в офисе я работать не хочу, не хочу утром просыпаться рано и куда-то ездить, хочу более... Ну, более рационально использовать время, которое у меня есть. И так я пришла к фрилансу, так я пришла к тайм-менеджменту, когда, погрузившись во все это, поняла, что мне необходимо все систематизировать, как-то все это экономить время, наладить эффективность, потому что на тот момент у меня родилась старшая дочка, вот как раз когда я ушла и стала работать удаленно. И у меня было одновременно там, от 4 до 8 проектов, ну, были такие времена, и мне, конечно, приходилось изучать всю эту тему, ходить на тренинги, читать книги и через практику реализовывать то, что подойдет конкретно мне и моей семье. Для того, чтобы и э, дочке уделять время, для того, чтобы работать. Понятно, что это был не 8-часовой рабочий день, но тем не менее, чтобы как-то распределять эти проекты, не зашиться и не уйти в выгорание, которое я тоже пережила. Пережила со старшей дочкой и поняла, что, в общем-то, тайм-менеджмент Основа тайм-менеджмента – это управление своим внутренним ресурсом. Не просто временем, а внутренним ресурсом, потому что время у нас одинаковое количество. Вопрос в эффективности, вопрос в том, насколько мы умеем выставлять грамотно приоритеты, что делать, когда делать, и насколько эти дела нас вдохновляют, нас наполняют. И поэтому, в общем-то, так родилась моя система «Успевай легко». И уже к возрасту 6 лет с Ладой Потихонечку мы переходили и больше и больше стали задумываться о том, что, ну, искать какие-то альтернативные методы образования, мы пробовали, ходили, хотели сначала в частную школу ее отдать, ходили на подготовительную в школе, и тогда, в общем-то, я поняла, что времени прошло много со времен школы, а Ничего, в общем-то, не изменилось в том плане, что так же будь как все, также идет дрессировка детей на вот эту вот жесткую дисциплину в школе, также большое количество людей в классе, сложно сконцентрироваться еще была. Ну, и сейчас есть небольшая сложность концентрации внимания у Лады. И, в общем-то, мы стали изучать различные способы другого образования пришли к семейному образованию. Именно семейная форма образования, потому что домашняя форма – это совершенно другая форма образования, mm -hmm. форма для больных детей, а семейная форма образования по законодательству нашей страны имеет, выбрать, имеет право выбрать любой родитель. Без объяснения каких-либо причин, просто потому что решили вот таким образом <laughs> обучать своих детей. И, конечно же, когда мы перешли на семейное образование, встал вопрос адаптации вот этой Системы, которые я создавала для взрослых, систему «Успевай легко» для детей. Потому что я поняла, насколько это важно уже с малых лет уметь ребенку начинать самоорганизовываться, начинать управлять своим внутренним ресурсом, расставлять приоритеты. То есть это все навыки будущего, которых нет сейчас у большинства взрослых. То есть ко мне приходят на курсы по тайм-менеджменту взрослые люди, которые совершенно не могут организовать себя. А ко мне обращаются со школь... ну, школьники, которые вот сейчас да, на дистанционной форме образования, когда их перевели, которые не могут даже ну, найти информацию какую-то в интернете, как-то систематизироваться, как-то организовать свое время. То есть этот нам в школе отсутствует. Там жесткая система, все составили за тебя, все расписание, только подчиняйся. А чтобы составить и понять, где я ошиблась, вот здесь вот я сделала что-то не так, значит, надо сделать еще раз по-другому. Понять, какие у меня личные биоритмы, какие у меня сильные стороны внутренние, какие у меня особенности, да, вот если говорить про ребенка. Вот этого нет, это очень-очень важный навык будущего сейчас, и в будущем он будет проявляться все больше и больше, да, Одни, один из таких навыков. Ну, не знаю, что, что еще рассказать, может быть, есть какие-то вопросы. Можно? Можно вопрос? Вы говорите, да, у меня уже просто созрело несколько вопросов. Вот первый из них хотела узнать, то есть вот эта система, вы ее разрабатываете самостоятельно для каждого школьника? Ну, то есть, например, там первый, второй класс, да, например, то есть все какие-то учебные пособия и всю литературу там на год обучения вы, ну, то есть собираете, да, и накапливаете самостоятельно. Или каким Смотри, образом? Здесь, если мы говорим про организацию непосредственно семейного образования, то она делится на три э, такие вот направляющие. Первое направляющее — это непосредственно целеполагание э, внутренний ресурс, то есть те ресурсы, которые есть у семьи, есть у мамы, для того, чтобы э, была возможность семейного образования, потому что ресурс э, необходим большой внутренний, да, и мотивировать ребенка, где-то ему помогать. Вскрываются различные Сложности во взаимоотношениях, это такой вот м -м, сложный период, особенно если ребенок учился в школе, да, расшколивание, которое появляется после, ну, когда ребенок переходит на семейную. Поэтому внутренние ресурсы, понимание цели, ради чего я туда иду, а, это и есть вот эта внутренняя мотивация родителя, чтобы он не слился и, наконец-таки, да, не отдал снова в школу, понимала, зачем вообще их семье, конкретно их семье это нужно. Цели у всех разные. Второе направление – это непосредственно организация времени и процесса образовательного. Расписание занятий, режим дня, учитывание биоритмов, наблюдение за ребенком, какие у него есть особенности, как ему лучше давать материал, какие методики ему больше подойдут. Такой большой подготовительный этап. И третье направление ⁇ это непосредственно сама учеба, сами материалы для учебы. И здесь у меня есть 1 -5, по пятый класс так, так называемые «помогаторы», которые я организовала по темам в ГОС, То есть это темы, которые ребенок должен знать по окончании каждого класса. То есть они разбиты да, на каждый класс. И по каждой теме я подобрала а, оптимальные материалы, а, которые есть в интернете. Это видео, это аудио какой-то формат, это книжки, которые можно купить а, или взять в библиотеке, почитать или в электронном виде скачать. Какие-то дополнительные материалы для тренировки, рабочей тетради. То есть на выбор родителя он может создать в виде, как, как конструктор, собрать свой формат образования, исходя из ребенка. Если ребенку больше заходят какие-то визуальные материалы и плакаты, то мы делаем упор на это. Если мы больше заходят настольные игры, а в начальной классе их очень-очень много да, по разным темам, мы можем сделать упор на какие-то настольные игры. Мы можем взять основы какой-то онлайн-курс или проконсультироваться например, с учителем, чтобы он подсказал, как лучше последовательно этот материал давать. То есть это такая канва mm -hmm. просто помощи родителям, чтобы не тратить десятки часов на то, чтобы собирать этот материал самостоятельно по крупицам. Uh -huh. Кроме того, к помогаторам идут также чаты поддержки, которые всегда могут задать люди вопросы мне по организации, да, по тайм-менеджменту, как это все организовать и сделать. Сюда же идут также некие такие секретики, хитрости, которые облегчают учебу, которые вообще мне, честно говоря, непонятно, почему их нет не учат, не дают в школе. Это техника интеллект-карт замечательная, классная техника, которая и концентрацию внимания улучшает, и которая развивает вот это творчество, помогает выделять ключевые моменты, отбрасывает лишнее, запоминать легкую информацию. Это мнемотехника, которая с помощью образов различных Методик тоже позволяет быстро запоминать информацию, обрабатывать информацию. Ну и различные другие, сейчас не будем вдаваться в подробности, но есть да вот эти вот все различные техники, которые я ищу, которые я применяю со своими детьми, которые я рассказываю уже там на различных практиках, интенсивах, в своем блоге пишу в виде постов. То есть их достаточно много, и я их ну, применяю, чтобы экономить время, mm -hmm. чтобы... Ну, у нас как бы основа, да, основные цели семейного образования – дать навыки, которые пригодятся в жизни, а, снять вот эту нагрузку, Сложности с письмом и чтением, с концентрацией внимания, вот, скорректировать и привить любовь к познанию, чтобы это вызывало не трудность, а вызывало именно такую мотивацию, интерес изучать что-то новое. Это моя цель, и я на основании этой цели уже выстраивала весь основной маршрут. И в общем-то все продукты, все посты, они рассказывают об этих трех основных этапах. Оль, а вот как вы считаете, ну, то есть, вообще, как работать со склонностью детей к тем или иным наукам? Ну, вот, например, у меня не идет математика, да, она мне не нравится. Вот вы как-то стараетесь найти подход к ребенку через там интересную да какую-то игру, чтобы он это понял. Либо вы это откладываете эту дисциплину на какое-то время и, допустим, позднее к ней возвращаетесь, когда у него, возможно, возникнет интерес к этой науке. Здесь есть несколько моментов, насколько из опыта я поняла и из своего опыта и из опыта с детьми, если предмет вот прям совсем не любимый и тяжело идет, то скорее всего Просто где-то ребенок застрял, какую-то тему не понял, где-то ему было скучно, какая-то подача материала была неинтересная, не потому, что у него нет талантов да, к этому предмету, mm -hmm. потому что в целом mm -hmm. вот эти базовые все ä, предметы, они, ну да, какие-то могут больше нравиться, какие-то меньше, но тем не менее они... Но должны идти достаточно легко, если э, грамотный подход к обучению. Mm -hmm. да? То есть если ребенку не нравится какой-то предмет, например, вот английский у нас в прошлом году был, это звоночек, что надо что-то что в этом изменить. Вот мы, например, пошли на групповые занятия, мы изменили немножко метод преподавания, и английский стал один из любимых предметов, да, которые дается достаточно легко. То же самое с математикой, с остальными. Но мы наблюдаем и записываем, потому что какие-то определенные сильные стороны, навыки, особенности ребенка все равно будут проявляться и делать уклон в какую-то в какую-то сторону, вот как у нас, например, девочки мои, да, в вокальную студию. В сторону, в сторону музыки, у них вот это прослеживается прям очень-очень хорошо, да, это то, что не надоедает, это то, что нравится, то, что получается, mm -hmm. вот, поэтому мы записываем, но стараемся дать базу, стараемся разнообразить, какие-то темы там совсем скучные мы просто игнорируем, да, да, будет ниже оценка, но мы осознанно понимаем, что да, ну, вместо пятерки будет четверка, ну и ладно. Ну, как бы вот у меня такой подход. Mm -hmm. Вот mm -hmm. у каждого, у каждого свои цели, кому что больше подходит. Так, Оль, есть вот вопрос один. А вы учитываете mm -hmm. природу мальчиков и девочек? Сейчас первых воспитывают как вторых, и это не дает гармонии в будущей семье. Я читала, что девочки дома это хорошо, мальчику надо учиться вовне. И а, интересен mm -hmm. социализация. Ну, я не изучала вопрос именно раздельного обучения мальчиков и девочек, что там мальчиков обязательно надо учиться вовне. Во-первых, у нас есть определенные занятия, которые происходят вовне, да, там для мальчиков можно организовать. Ну, я учитываю природу девочек, да, то есть я работаю со своей женственностью, да, у меня есть коуч, я прорабатываю как раз эту тему, это такая тема для меня, ну, серьезная, которая сейчас как раз, которая столкнулась, и здесь у нас как раз-таки идет упор на нравственность, на целомудрие, то есть вот в эту сторону, когда она приближается к подростковому периоду, и здесь, конечно, есть особенности воспитания девочек. Сама сказать не могу, у меня девочки, поэтому я вот прям про мальчиков этот вопрос не изучала. Так, и по поводу социализации, ну, здесь ну, опять да. же... Очень популярный вопрос. Вопрос, что вы имеете в виду под социализацией, потому что если говорить об определении социализации, то это усвоение норм и правил общества, и ребенок усваивает их абсолютно везде. Да? Но он не может не усвоить, если только он где-то в лесу живет, как Маугли, тогда не усвоит. Если мы говорим про общение, то, ну, здесь по-разному бывает, да? конкретно наша ситуация, у нас здесь много детей, мы живем в Московской области, у нас здесь ЖК, где много детей, возраста Лады и проблем с общением у нее нет абсолютно, они бегают, они ходят друг другу в гости, общаются, да, когда школа там поменьше, потому что дети в школе, но, тем не менее, да, общения хватает. Плюс мы сейчас оффлайн, проект целого легко вышел в оффлайн, и мы раз в месяц, пока раз в месяц, мы проводим такие оффлайновые встречи для единомышленников, для детей, которые на семейной форме образования, они социализируются там, социализируются по интересам качественно, да, то есть мы даем им качественную социализацию. Есть, конечно, такие проблемы могут возникнуть, допустим, когда кто-то живет в деревне, да, например, и там рядом детей, ну, совершенно нету, и где социализироваться, непонятно. Поэтому, ну, тогда надо какой-то решать вопрос, смотреть, ну. то есть там, мне кажется, и школа вопрос, ну, особенно не решит эту проблему, что детей рядом все равно не будет. Вот. Не, не знаю, как с, этим, <с�> как с этим, но у нас есть те, кто живут в деревне, вот они выезжают, они выезжают в город, они выезжают где-то знакомятся, ездят на какие-то кружки, в музее и социализируются там, да? то есть социализация на везде есть, просто вопрос в том, какое качество социализации, где есть. Меня лично качество школьной социализации не устраивает. Я помню, вот в перестроечные времена я училась, в эти времена уже... Вот это качество социализации очень сильно хромало. Да? Шо, что, там не, ну, что там только не происходило в школе, да? а я училась в разных школах и хороших школах достаточно. Да? А что там происходит сейчас, мне рассказывают вот в соседней школе, что там происходит. Я не хочу такой социализации, вот честно. Поэтому каждый решает для себя вопрос социализации. Оля, у меня вот вопрос возник, и у нашей гости также. То есть вы сказали, если сравнивать образование школьное и семейное в школе, да, вы сказали, есть единственный минус, это нет возможности ребенку проявить свою индивидуальность, да, и как-то заявить о себе. Вот что еще есть из преимуществ в семейном образовании по сравнению со школой? Ну, смотрите, вообще во все в нашей жизни есть плюсы и минусы. Да? Просто каждый смотрит, насколько плюсы перевешивают минусы. У нас плюсы семейного образования, они перевесили минусы. А у кого-то наоборот, будет это абсолютно нормально. Я не адепт таких людей да, с перегибами, которые говорят, что вот семейное образование единственное верное, и если вы там учитесь в школе, а-та-та, нехорошо. Абсолютно не так. Я за свободу выбора. И я рада, что есть различные формы образования для разных людей. Вопрос в том, что, ну, допустим, да, если мы говорим про семейное образование, то здесь надо рассчитывать, что маме нужно время будет уделять, маме нужно будет это организовывать. Но при этом у ребенка будет больше свободного времени, можно будет а, какие-то, вот если есть проблемы с концентрацией внимания, с образованием, там, с, учи, с усидчивостью, вот эти вот все, которые сейчас очень популярные проблемы, их можно будет скорректировать без вот этого сильного давления психологических разных травм, которые могут нанести в школе. Это, опять же, как я и говорила, вопрос более качественной социализации, если вы можете ее сделать найти единомышленников. Да? В больших городах это не проблема. Это вопрос выбора методик образовательных. То есть мы учимся, например, не по учебникам. Я открыла учебники Школы России, попыталась неделю поучиться, закрыла и убрала подальше. Больше их не открываю, потому что настолько они нелогичны. Не У меня вот многие ученицы учатся по советским учебникам, говорят, что они гораздо лучше. Я ну, не сравнивала, но то, что вот современные учебники нелогичны, меня абсолютно не устроило. То есть, мы перешли. У нас методика Зайцева. Она не, не сидит, вот так вот, скрючившись, постоянно пишет. Она может э, бегать, прыгать, она может смотреть плакаты, по плакатам заниматься, в движении все это делать. Мы можем, э, я вижу, да, когда она устает, я могу делать перерыв тогда, когда ей нужно. То есть это индивидуальный такой подход. Но требующие времени мамы, то есть если работать там, в офисе с 7 до 8 там, вечера, то это будет, конечно, сложно организовать. Mm -hmm. Это требует ну, каких-то денежных затрат, опять же, зависит от регионов. Например, мы сравнивали школьные затраты, у ну, школьников в Москве и СО, они примерно одинаковые вышли. А Где-то в регионах, может быть, будет поменьше, может быть, семейное образование будет дороже, то но ну, там тоже разные варианты существуют. Что еще? Дополнительные навыки на семейном образовании мы можем дать. Там, финансовую грамотность внести, там еще что-то интересное внести mm -hmm. а, в образовательный процесс. В школе в чем главный еще плюс? А, в том, что там готовы готовая система отработанная годами да она не всех устраивает она не всегда хорошая но она готова родителю не надо в это погружаться не надо самому что-то придумывать как вот я да сижу он отдал и все как бы оно по накатной вот идет все четко понятно да, понятная система отработанная здесь ты вступаешь на неизведанную территорию когда ты э, сама ответственна за образование ребенка и конечно вылезаешь на внутрь начинаешь учиться а, ну, и это в том числе и вы, вылезают различные страхи, вдруг я не справлюсь, а что будет, если а, будут какие-то пробелы в знаниях. Вот, э, ну, прям это сразу такой вот страх, как будто у ребенка-школьника проблем в знаниях там не бывает, да, то есть проблемы, mm -hmm. они везде бывают, что там, что там. Здесь мы их можем быстро зафиксировать, потому что если в школе мы отдали как бы ответственность, мы не знаем, ну, вроде как он должен все знать, пока это двойку не принес, тройку не принес. А здесь мы четко смотрим, ага, вот эта тема дается тяжело, значит, мне надо уделить ей больше внимания, там, может быть, найти какого-то учителя, может быть, найти еще какой-то материал, как-то по-другому зайти, объяснить, вот как у нас сейчас возникли сложности, задачки на движение по математике. И вот мы ищем разные подходы, смотрим разные видео, и читаем книги, делаем схемы, зарисовываем интеллект-карты, то есть разных путей мы заходим, вот. Ну, как бы вот, вот такая разница, да. Это если вот глобально, конечно, там есть еще маленькие плюсы, минусы, которые каждый для себя решает, смотрит. Там у кого-то дети в школу ходят, потому что им нужна тусовка, им нужно постоянно большое количество людей. Вот они не могут сами, да. То есть все эти все разные, надо смотреть по ребенку. Оль, ну насколько я поняла, вы все равно же организовываете эти офлайн встречи именно детей, которые находятся на семейном образовании, да. Тем самым. Им у них организовывается и пространство, и общение, в общем, все... Да, мы, мы начали, да, это делать, у нас впереди большая программа, у нас будет игротека, то есть они будут играть в настольные игры, мы будем приглашать, у нас уже собралось целых три замечательных педагога с игровыми программами, которые готовы тоже рассказывать свой опыт, как родители могут что давать, да, на, на практике показывать, с детьми играть, то есть такой образовательный некий процесс. То есть мы все это развиваем, потому что в России, конечно, таких вот программ, как в Америке, там у них даже есть методички для тех, кто на СО. У нас, конечно, угу. такого нет. Вот, и мы сейчас вот собрались, да, с другими родителями, организуем, знакомимся, хотим создать такой качественный костяк и делать интересные встречи для детей, в том числе и оффлайн. Угу. Оль, вопрос к вам. Как вы относитесь к разным системам обучения? Новая школа «Апельсин» Вальдорская, Альдорфской все эти системы обучения, они как раз пытаются как-то усовершенствовать образовательный, воспитательный процесс, и я знакома с Вальдорской педагогикой, с монте педагогикой, школа-парк, то есть там разные есть форматы, и здесь опять же, что подойдет ребенку. Что подойдет семье? Мне наиболее близка, пожалуй, монтессори педагогика из перечисленных. Вот, но если вы найдете то, что подойдет больше вам, то что понравится ребенку, почему бы нет? Я только, ну как бы я не интересны эти эти образовательные системы, они делают тоже огромное дело, позволяя детям как-то по-другому, в другом формате обучаться. Поэтому я мне они очень нравятся. Оля, вы вот сказали про методику Зайцева, а вот что-то западные методики вы пытаетесь mm -hmm. как-то адаптировать э, к вашей системе обучения, ну, как-то взять свои помогаторы? Западные, э, какие именно? Ну, не знаю, что-то из иностранного опыта mm -hmm. полезно. Ну, из иностранного опыта в Монтесоре я пробовала. Но матесория, она все-таки больше в группах подходит, и там достаточно дорогостоящие материалы получаются. Но некие mm -hmm. такие форматы, оттуда я беру идеи. Но методика Зайцева мне понравилась, меня полностью строила, и я дальше не пошла изучать какие-то иностранные методики, потому что есть своя, которая работает. Зачем мне тратить время, чтобы изучать остальные? Mm -hmm. Поняла. Так, Олег еще вопрос. А вы не думаете, что усвоение материала и правил в школе очень зависит от того, какого качества любовь вложили в семье в дошкольном возрасте? Конечно, если семья благополучная, построенная на доверии, да, если все хорошо в семье, то понятно, что все те минусы школы, они будут действовать меньше, потому что у ребенка будет доверие к родителям, он может всегда прийти им рассказать, он может раскрыться, и, конечно, это плюс большой. Но ребенок — это ребенок, это еще незрелая личность, личность, которая только начинает развиваться, у него еще не полностью наработаны все эти... Скажем так, высокие уровни души, да, разума, mm -hmm. а, которые отвечают за такой внутренний стержень. То есть на ребенка очень легко влиять извне. Когда он в семье, он защищен вот, родителями от этого влияния. Когда он выходит вовне, на него начинают влиять извне. А, и вопрос в том, насколько негативное влияние, Перевесит оно позитивно или нет? Насколько оно он сможет, скажем так, вот, ребенок, насколько будет защищен? Ну, здесь спорный вопрос, у кого как получится. У кого-то получится психологический травм, у кого-то он будет достаточно устойчив к этому. Мне все-таки кажется, что ребенок, который прошел вот этот вот, так сказать, эволюционные джунгли, нарабатывая свое развитие, вот этот внутренний стержень, уже там в подростковом возрасте дальше, он менее устойчив к этим внешним воздействиям, чем ребенок там первый, второй, третий класс. Вот, поэтому здесь спорный вопрос. Я вообще, честно говоря, не приветствую вот это вот позицию многих, ну, некоторых родителей, которые там, в том числе, мне пишут, что типа, вот, ребенка надо сразу окунуть в плохое, пусть познает мир, мир, мир же вот, вот он такой, несправедливый, плохой, вот он должен с ним как-то начать взаимодействовать и бороться. Я, честно говоря, не понимаю, а, а зачем? Ну вот зачем в этом возрасте это делать, mm -hmm. там, в садик mm -hmm. в полтора года, пусть познает мир. Ну, вот я не понимаю этого. Мы сами взрослые, вот при, придя на какую-нибудь, например, в работу взрослую, и нам не понравился коллектив, нам там зарплату маленькую, ну там некомфортно как-то. Ну, мы будем оставаться работать, а почему бы нет с такой позиции? Ну, познавай ты мир-то, Борись ну, как бы, давай, вперед, но нет, мы почему-то ищем более подходящее место, и сами это не любим, а дети почему-то должны у нас это любить. И, честно, мне ну, Видимо, это... родители проходят через этот путь страданий, да, и пытаются и детям он, это передать. Он, да, он, он встретится с, со сложностями, он и так встречается со сложностями, во дворе у них постоянно разборки, то есть они вот в этой социализации, они встречаются со с сложностями, так или иначе, но все uh таки -huh. uh -huh. Здесь как бы меньше все-таки сложности, что ли. Ну, ты можешь больше защитить, больше дать. Хотя, конечно, какие-то сложности он решать должен. Но современная школа опять же от школы зависит. Вот то, что опять же говорю, слышу о нашей школе, я рада, что мы там, что мы не там. Да. У детей из разных семей очень разные школьные судьбы. Ну, вообще судьбы разные из разных семей. В принципе, не только школьная, жизнь зависит очень от детского возраста. Так, Оль, вопрос. У нас уже время, на самом деле, да, подходит к да, да. концу, да, мы так прям разговорились, и настолько интересная тема. Давайте еще пару вопросов и будем закругляться. Так, как вы относитесь к тому, что просто люби ребенка, он на своей уверенности сработает со своими ошибками и достижениями? То есть делать с ним домашку не надо. Знаем такие семьи, детки сильные и открытые. <как> так. Не вижу этот вопрос. По поводу любви. Но, знаете, я, наверное, не дошла до такого уровня дзена. <смех> и, я, ну, как бы я вижу э, окружающий мир, я, я читаю те блоги детей анскулиноров, например, которые не делают домашнее задание, у которых нет никакого плана, у которых все вот муа, просто вот не жизнь, а сказка, и сами учатся, и сами читают книжки, там, по 5-10 книг за один день, и все у них идеально. Ну, у меня не так. Я честно и реально пишу про свои ошибки, про свои сложности, про то, что возникает у нас. И про свои плюсы, и а, то, что мы преодолеваем наши результаты в том числе. То есть у меня есть то и другое. Честно говоря, я... Не, не то, что не верю, но мне кажется, что это какой-то идеализированный результат со стороны, который мы видим и думаем, какой спокойный ребенок, да где же они его достали, это, наверное, вот у семьи проблем нету, вот такие они все хорошие. Мы же не знаем, какая внутренняя работа происходит в семье и какие там сложности возникают, но их не может не быть, мы же живем не в идеальном где-то мире. Поэтому я бы здесь вот с осторожностью подходила к этому вопросу. Безусловно, любить надо, давать тепло надо, принимать ребенка надо. Вот я к этому иду всячески. Но это не идеальный путь, это большая внутренняя работа семьи, работа мамы. И, конечно, если возникают какие-то вопросы, проблемы с мотивацией, если у ребенка там, он болеет, то надо смотреть, что там Uh, у, у мамы, да, у, ну, в основном у мамы, да, начинать с себя, что там не так, прорабатывать какие-то э, страхи, э, тревоги и так далее. Это да, от этого многое зависит. <связано> <связано> Оль, вы знаете, я вот поняла, что вот семейное образование в вашем случае, да, вот, то есть вы были к этому уже готовы, потому что вы говорите, что я уже в десятом году перешла на фриланс, да, я поняла, что я не могу быть, зажатывать какие-то офисные рамки, ну, так далее, да, там какой-то режим соблюдать, вот, и, соответственно, вы были к этому готовы и стали своего ребенка, да, своих детей также, собственно, к этой системе адаптировать, что оказалось, ну, довольно полезным и эффективным, вот, то есть, а ваши дети вообще как бы, как они вот к тайм-менеджменту относятся, ну, то есть, вы как им вообще это прививаете, эту практику? А, да, в целом, специально никак. У меня нет уроков. Так, сейчас мы сделали математику, а теперь мы будем изучать тайм-менеджмент. Все. Ну, И я сразу, имею в виду, что от, у них есть какой-то режим. Да, от одного слова тайм-менеджмент сразу «Ой, не-не-не, не хочу». Нет, на самом деле это происходит... Эм, Естественно, таким, таким путем я показываю, как я планирую. У нас есть четкая договоренность, в какое время Лада занимается, что она делает ну, занятие, потом после занятий, что она делает. Конечно, это гибко, может поменяться, но в основном это вот определенное время, определенное количество часов. У нас есть четкие такие вехи, да, то есть две недели прошла благополучно, там отзанималась, занималась я посмотрела, как она усвоила там темы, и uh, она получает какую-то плюшку за это, грубо говоря, там, да? мэри-зон какую то хотел, там, идем куда-то гулять, или идем в магазин, там, еще что-то организуем, то есть, такие мотивационные моменты, и есть, есть планеры круговые, режим дня, потихонечку стараемся, да, их внедрять, это все, ну, то есть, у нас так это все гибко, нету определенной какой-то прям жесткой системы, Потому что я вот стараюсь как раз таки от этой жесткой системы уйти. Угу. Оля, вот знаете, складывается впечатление, что вы настолько погружены этой э, темой обучения. Вот э, вы э, как вообще себя развиваете, чем развлекаете и можно вот узнать о ваших планах на профессиональное развитие, вообще как-то о чем мечтаете и как планируете развиваться. А, ну, на самом деле, э, ну, тема семейное образование, она как бы так соединилась с моей профессиональной темой, да, с, моей, э, с моей сферой деятельности сейчас, то есть я поняла, что я могу как-то помочь другим родителям, которые оказались на сло ну, сложности, как выбрали семейное образование, я сама была на этом пути, я прекрасно понимаю все эти страхи, тревоги первых лет особенно семейного образования, у меня тоже был достаточно нелегкий путь, путь принятия, путь к такому свободному образованию. И я, конечно, рассказываю об этом, и это то, чем я живу сейчас, на настоящий момент, но не единственное. У меня есть другие проекты, у меня есть проект по ароматерапии с эфирными маслами, у меня есть, ну, то есть я развиваюсь как специалист, ну, ближе, да, что-то ближе коучингу, психологии, то mm -hmm. есть вот в те сферы сейчас потихонечку тоже иду. Вообще внутренне я ощущаю, что у меня есть определенный потенциал помощи людям, да, потому что у меня была достаточно непростая жизнь и я знаю, как это, ну, как это переживать, да, внутри. Вот эта вот чувствительность у меня есть. И поэтому я пока рассматриваю различные способы помощи людям, не только тех, тем, кто на семейном форме образования. Но это пока такое начало пути. Вот. Я на, на данном этапе вот я помогаю тем, кто на СО и тем, кто в школе, кстати, тоже. Сейчас у меня развивается проект курс по интеллект-картам, да, легкая учеба с интеллект-картами, которая, в принципе, полезна не, не только тем, кто на семейном образовании, но и школьникам в том числе. Вот, поэтому развиваемся, mm -hmm. растем, работаем уже командой, то есть не я одна, и с помогаторами, и с чатами поддержки, и с людьми, то есть вот эти все различные, ну, развиваемся, развиваемся, идем вперед. Я вот здесь читаю, да, что есть семьи, которые не страдают, и дети их не страдают, слышится, будто мир, опасное место, но это не так. Ну вот в том-то и дело, что вот те, кто как раз-таки ребенка Бросают в мир они считают что мир опасное место поэтому подготовься к опасным заранее вот а мы идем другим путем мы идем путем как бы что что излучает что и получаешь во-первых да что от моих поступков от моих мыслей очень многое зависит то что я притяну но при этом есть определенные в мире ну как ни крути а есть определенные сложности назовем их сложности да? угу. и если ты внутренний готов, если ты внутренний развит, то ты можешь этим управлять, избегая сложностей, изменяя свою жизнь абсолютно. Ну, То есть у нас настолько внутри большой потенциал и возможности, о которых мы даже, наверное, не догадываемся, считаем это чудом. Но это все раскрывается, будет раскрываться в людях дальше. И особенно в новом поколении. Поэтому моя цель, да, вот именно взрастить вот эту внутреннюю, внутреннюю стержень, да, что ли, вот это вот развитие, развитие настолько, чтобы они создавали этот новый мир без ограничений вот этих шаблонов mm -hmm. в голове, которые нам сейчас, ну, которые нам навязали. Почему вот расшколивание часто происходит именно у родителей в головах? Потому что у нас есть четкая система в голове, которую нам туда заложили. Вот моя цель, чтобы, ну, насколько я могу, опять же, насколько позволяет мне мой уровень развития, чтобы этой системы у детей не было, чтобы они создавали новый мир, и продолжали нашу эту продолжали эту замечательную жизнь, скажем так, назовем ее. Классно. Оль, ну на этой вот приятной ноте, таком дивизии, я бы сказала. Вот, мы закончим наш эфир. Я э, искренне благодарю, что этот вечер мы провели с вами, и вы разделили его с нашими вашими подписчиками. Было очень приятно пообщаться. Соответственно, если кому-то интересно ну, более глубоко узнать о семейном образовании, пожалуйста, пишите Ольге вот, и следите за нашими эфирами, ведь наш проект о мотивации, вдохновении, мы всегда вас будем радовать эфирами с классными гостями и интересными темами. Всем пока да, и хорошего. Приглашение, да, всем пока. Да, До свидания, Ольга. Thank you.